Привет, молодые люди, меня зовут Эрик Шоков, и сегодня со мной мистер Адамсон. Всем здарова. Серега из 2013 по 2016 год. Это был пик, ты был реально очень на высоких позициях. У тебя были открытия кейсов по миллиону просмотров, наверное. Да, да. То есть это реально были события, поэтому мы сейчас вернемся в это время, и ты будешь открывать кейсы. Я буду открывать. Ну рейзер. иногда, да. У нас беспроводная мышь Logitech G Pro, беспроводная плюс розовая и плюс очень легкая, супер light. Это означает, что она супер легкая. А да. у тебя какая мышь? У меня uh, Razer, лансхенд, uh, что такое. Ты остался в 2016? -м. Да. Да. И по девайсам тоже. да, все, короче, да, целиком застрял. Мне это часто пишут, короче. Тоже приходят. А вот раньше вспомнишь, такой был пик, смотрел тебя раньше. Ничего, сейчас Серега будет возвращаться. Мы запишем интервью с ним, где мы опишем всю ситуацию, что было, что будет и так далее. В этом ролике мы не будем говорить об этом. В этом ролике мы будем просто общаться на какие-то темы, но не будем затрагивать вопросы, которые будут в интервью. Правильно? Да. Какие дела? Ребят, пожалуйста, поддержите лайком. Те люди, которые олдфаки... Сто процент, ребят Лайк ваш очень важен Я думаю, что найти Серегу Это было, бы, это было сложно да. да Сколько мы планируем записать этот ролик? Уже это... месяц, наверное, где-то Это... А, нет, стоп. Нет, это нет, больше это года год. Наверное, больше года Давайте начинать Я уже открыл 150 кейсов Вместе с Эриком Тигром Но за 150 кейсов Ничего просто не упало Абсолютно Показывать там было нечего Поэтому я решил объединить Те 150 кейсов и сегодняшнее Поэтому в сумме у нас остается 300. Я потратил огромную сумму, может быть даже там полторы тысячи долларов. И если мне выпадет нож за полторы тысячи долларов сверху, я буду в плюсе. То есть сегодня мы обязаны выбить желтое. Я в жизни не выбивал еще с этого кейса ничего красного, ничего желтого. Будем верить, что сегодня это случится. Все, у меня вот я запущено. Должен. Я готов открывать, бро. нет нет нет нет нет нет нет О, только и без этих цифр, господи. Четвертый, четвертый плюс четвертый. Ой, господи, какой же кринж. Если что, я продал свои синие перчатки, чтобы открывать эти кейсы. Короче, это нарисовал чел из России. Вот это нарисовал чел из России. Это нарисовали что? челики из России. То есть тут 9 скинов... Из, yes. э, из, нет, ну из СНГ, да Если вы хотите посмотреть интервью с теми э, людьми, которые нарисовали эти скины Каждый из них заработал по 100 тысяч долларов переводом от Valve Вы можете посмотреть его в подсказке Ну а прошло открытие кейсов мы записывали вместе с художниками Вот этого скина и скина вот этого Так что предыдущий ролик тоже есть Все, два ролика пропиарил, теперь можно открывать дальше о! Наконец-то мне хоть что-то выпало оттуда Мне ни, ни, ни разу они не падали Почему не один статрек не выпустил? Не один статрек не выпал? А зачем мне статреки? Мне нужен Раньше наш статрек. А, воу Как тебе скинул? Оцени по десятибалне Человек, который не играл в CS четыре года Девять Девять, вау О, а это как тебе? Ну, это одиннадцать Одиннадцать, реально? Это Dead Inside как понял? Да, так все Статр. называют его Статр. Это... Статр. этот момент для ТикТока Прямо сейчас Падает нож Он будет красного оттенка Нет. Ну дайте нож, ладно Ладно, дай Прямо сейчас я открываю кейс Где Очень хочу USP, либо нож Ну, кстати, нормально Давайте еще Резко Я понял 150 кейсов уже открыл, ничего не выпало но сейчас упадет. Раз, два. Стой, сколько кейсов осталось? Четыре. Мы открыли, реально 150 штук, ничего не упало. Ну все, получается, ничего. Тильт полнейший. 150 кейсов просто в никуда. Мы купили уже 150 кейсов. Последних, Dream and Nightmare кейс. Ты видел его? Да, мне даже дропался с какого-то паблика. Ты его конечно. открывал? Нет. У нас есть 20 штук, прямо сейчас мы начинаем открывать. Поехали. Ну, я сегодня тебе помогу убить нож. Да, если прямо сейчас падает с первого кейса, то нож твой. Хорошо. Давай. Ты уедешь отсюда на майбухе. На ноже. Так, ну... Ну, это было примерно... О, так начинается начинается все. Ща я начинаю постепенно чувствовать эту атмосферу у, у тебя флэшбрэк -а, да так давно этого не делал расскажи пожалуйста вообще что у тебя происходит в жизни Ой, это сложно понять пока что но уже более понятно чем недавно в целом постепенно возвращаюсь к жизни я бы так сказал очень много было всякого вот, хорошего и плохого. Ну, сейчас все идет на восстановление, правильно? Ну, да, да. Смотришь ли ты сейчас YouTube по КС э, каких-то блогеров? Может быть, открываешь кейс на каком-то сайте определенном? На каком-то сайте сейчас определенном не открываю. Активности еще мало, да, спонсоров пока нет. А какие... следишь вообще за КСом? Ну, вот, я говорю, недавно начал снова следить. Вот сейчас особенно, когда уже стримы делаю. кого-то можешь посмотреть по КСу? Я сейчас вообще почти никого не смотрю Я так слежу, просто иногда поглядываю Много чего в реки попадается что На кого-то подписан вот Просто общую картину смотрю, что происходит А так прям кого-то конкретного Сейчас больше вот на твиче стримеров начал смотреть. В целом следить вообще за тем, что происходит. Uh -huh. Вот, потому что типа я опять пытаюсь в этом поле работать и надо было напомнить, что происходит в себе в нем. Были у тебя идеи вот. объединиться с Кириллом, с Аниманом? Кстати, вот Аниман такая же ситуация, он пропал. Ну, у всех сейчас свои дела Я, опять же, там пропадал по каким-то личным моментам Опять же, тоже в других вещах каких-то себя пробовал Искал, в общем, себя Все это выпало на переходный возраст Очень много моментов, короче О которых бы и особо и говорить не хотелось О которых э -э Потом, возможно, в интервью узнаете Вот Анимен, ой-ой-ой Анимен там тоже занимается чем-то своим Кирилл там тоже в чем-то своем варится как бы. Ну вот мы недавно с ним созвонились, кстати С кем? Ну, с Кириллом Семченко, да. вот, на стриме. Так что, может, для алдов замутим какой-нибудь контент. Втроем с анименом, прикиньте. Это, это шикарно. стиль. Так, второй Фомас, а сколько эта штука стоит? Слушай, я думаю, они стоят по долларов пять. Mm. Да, это это шутка, сколько, сколько раз это может быть? А сколько целом... сейчас смотрят на Твича? Ой, сейчас вообще мало, очень мало. Ну, 100 человек? Даже меньше. Ну, ну 100, когда вот Кирилл зашел Семченко тогда, тогда поднялся онлайн, тогда я помню. Йкнуло сердце у подписчиков. Да. А так немного. Да просто никто не в курсе, наверное, что я стримит. Во-первых, да, у меня долго стримы были там без вебки. Я там типа в себя еще приходил, пытался снова вливаться в это все. Я же два года паузу брал от всего этого. Тоже разучился немножко и стримить и ролики снимать. Поэтому так постепенно возвращаюсь. Сейчас стримы, потом ролики планирую. Новый канал, если что, ищите. У меня есть. Он там в поиске. Он сутка, в описании будет. Ну, слушайте, тем временем нам ничего не падает. Как и предполагалось, наверное. Mm -hmm. Как и хочется этой игре. Ну что-то еще выпадет. Что Слушай, это? ну Хотя... у нас открытий еще больше половины. У нас еще их много, но учитывая прошлое открытие, 150 штук и все синее. Боюсь, боюсь очень сильно. Небольшая рекламная интеграция на сайте gg Дроп И вернулся барабан. Ой, смотри, какая тема. Крутить барабан. Пропустить снимацию, давай. Его можно прокрутить бесплатно совершенно, любой человек, представляешь, кто mm -hmm. впервые зарегистрировался Вот, мне выпал скин какой-то mm -hmm. Скин за по плане, А, мне нужно закинуть 35 рублей, я заберу этот юмп. Если у, у человека этого ролика есть мой код, который я оставлю в описании, он сможет прокрутить этот барабан еще раз Давай, давай откроем... Oh, у шока есть кейс давай, У шока есть кейс, давай откроем это как самолайк, ну ладно Самолайк Раз, два, три, четыре, пять, контракт 743 рубля И смотри какая еще тут тема, мы открыли парочку кейсов и у нас появился бесплатный кейс, Потому что тут работает система кэшбэка, вот, можно второй такой же открыть, просто совершенно бесплатно Разве нет? Не, это же тайна он выпал? Он класс, ну боже, наконец-то выпал нож Ссылка на джидроп есть в описании, ну, а мы идем дальше Сейчас еще я пооткрываю, если можешь что-то точно Давай, давай, сейчас ты Хорошо сейчас смотри вопрос с первого кейса с с первого уже что-то так я уже вообще отучился это делать как бы все ну-ка ну ну ну почти так давай еще приятное при, приятное чувство открытие кейсов да но, но уже не они... вальф, постар... вальф постарались чтобы это было бы фриятно. они умеют делать такие вещи помнишь контракт как делались они убрали эту фичу теперь контракт нужно делается вот так без, без подписи ну отстой ты это не видел нет вот смотри контракт ты серьезно это уже три года или четыре года так ну я в некоторых моментах очень как бы отстал да но ну, ну, просто я вот не так. следил долго за кс супер скучно да да Она скучно ты с хованским а, общаешься с хован ну сейчас вообще в нет не заходит а, а вот то есть общем по факту не заходит ну Насколько я знаю, да Пока он был в СИЗО, ты отправил сообщение? Нет, но хотел, но так что-то не отправил и Так вот, после того, как я с въезде. этой квартиры съехал, вообще все, что-то... не очень хорошо пошло да. Слушай, ну ты... Да, здесь... Молодо выглядишь Спасибо Я видел только что у тебя в Инстаграме, что ты подписано на автомобильный контент Да я чем только там раньше не интересовался, да У тебя есть права? Нет чего? Ну, еще нет. А, так были? Нет. Нет. нет. Ну, в смысле, что-то как-то не дошло до этого. Да. Вопрос насчет э, твоего влияния в КСГ. Ты оцениваешь э, свое присутствие в этой сфере э, значимым? Я могу сказать, что да. Э, потому что э, вся индустрия, ты ее поднимал вместе с кириллом и с Аниманом. То есть, если бы не ты было бы все не так как сейчас то есть был реально рост и поднимал кс просмотрим ну возможно да я думал что есть какой-то вес конечно Ну, как эффект бабочки такой сработал а сколько ножей выпало за все время именно из кейса два раза по моему всего два раза драгон лор один раз крафтил из 17 я 17 раз крафтил и один раз выпал это телет. два ножа за все время кейс ты открыл я, я не знаю. знаю. Вообще... У меня были стримы, где по 500 кейсов открывал. Под... И не падало ничего. Не, у меня был стрим, где открываю 500 перчаточных. На первых 100 выпало 3 пары перчаток. А, вот, да, перчатки так... тоже считаются. Конечно, да. Я все забыл, очень много всего происходило. 100 трек, и так <соспорядок> давно. Вот, и, короче, первые 100 кейсов, 3 пары перчаток, а потом еще 400 кейсов, ничего. М я вот чувствовал, что надо было остановиться, да, интуиция подсказывала. Ладно, см смотри, вот сейчас нож. Ладно, хорошо. Я закрываю глаза. Закрой глаза. Ладно. Ну там ничего нет. Давай уже. открывать. Давай, О, открыть. ну кстати, что-то упало нормально. А, ну слушай, хорошо. Хорошо. Так, ну че, половину. Мы хотя бы открыли, половину. Слушай, мы уже ближе к концу. А, это все Да, кейсы -то. да как так-то? Я не знаю. 10 кейсов осталось. Давай, сейчас максимальное внимание этим 10 кейсам. Хорошо. 291 открытие. Не, второе. Господи. 293 открытие. Короче, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, не видишь, что падает. Все, все, все, все, все, все, все, все, все, И все, все, все, все, все, все, все, И все, все, все, ну, ладно, давай. Так... красный, пожалуйста. Да. О -о -о -о. да ладно. Отстой, отстой. О -о -о. Да ладно. Блин, ну жалко, что полевых но это очень классно скин а если что вот что нам выпало в итоге это стоит 80 центов 12 долларов 11 6 4 6 8 6 наверное тут будет около 80 долларов если все продать сейчас поэтому сейчас мы этим и займемся слушайте как получилось сейчас мы продали все что у нас выпало и мы заработали 142 доллара И еще плюс 6 долларов прямо сейчас Я теперь знаю, как э, скины стоят Ну, вот этот кейс нас окупил, представляешь? Mm -hmm. Такая ситуация бывает здесь Мы а откроем 8. сейчас э, этот кейс до ножа Как только нападает нож, мы идем открывать перчаточный кейс вот. Хорошо Мам... mm -hmm. Ладно Да, так и будет э, Лайк Молодые люди, мы все уже тут обосраны Нож Нож Нож, нож. Дай нож, чтобы пойти открывать перчатки. Ну что-то дай! Капец, 20 кейсов просто перед глазами улетело. Да, лучше открывать сразу 20 вот, вот так, чем просто мучиться и смотреть каждую прокрутку и быть обосраным. О, так, все, прямо сейчас нож. Раз, два, три. Да. Я все потратил на кейсы. Кейс. Ай, давай, давай. Давай, давай пипец ты еще будешь брать делать? последние 20 штук ну хоть какой-то же должен быть конец понимаешь самое прекрасное что сейчас может быть это выбить нож за полторы тысячи долларов меньше уже нет ну да а лучше за 4 за 4000 долларов блин вальф ну пожалуйста А мне они очень понравились сразу подожди это что у нас в да если это что нет ты нажал а. <свят> что ты сделал <свят> что <свят> ты сделал Подожди. Я заел да я сломал кс ты сломал кс это без шуток да прикольно а сейчас призем а там нож понятно а стоп да да да ничего последний кейс поехали я не знаю как это объяснить Последние кейсы, я уже купил э, клатч-кейс, потому что новый стоит полтора доллара, мы тратим очень большие суммы. Хочется вот так вот просто это открыть и заработать денег, и пойти, может быть, снова открывать тот кейс. Может быть, сделаем так. Я азартный человек, но я хочу, чтобы кролик... Оооо! battle карт. ну спасибо! Ну, ладно. Все равно, мне кажется, ну, мне кажется, долларов 40 стоит. Ладно, не-не, он 12 долларов стоит, скорее всего. 5 долларов да стоит. Это последний кейс, по факту. Больше денег нет. 4 доллара остается. Все. Последний кейс прямо сейчас. Ой, боже. Ну, почти 400 штук мы открыли. Не знаю. Все, просто mm -hmm. никуда. Просто все. Ребят, это, это, это ужас. У меня осталось из дорогих скинов. Драголор и Дигл. Градиент я продал, чтобы открыть. И вот, вот что осталось. Все, я тебя оставляю. Пока мне не выйдет прямо завода, я буду играть с этим. Мы в абсолютном говне. Я был уверен, что сегодня мы будем кричать от желтого скина, который нам упадет. Но нет, все не так просто, как предполагалось. Молодые люди, но борьба не закончена. Да, борьба не закончена. Поэтому подписывайтесь на канал, и когда-то мы сможем обыграть Гейбена. Вообще, на самом деле, я давно его обыграл. Может быть, он мстит. Спасибо большое всем, кто посмотрел этот ролик. Не переживайте, мы вернемся сильнее. Такие бывают провалы. В жизни нельзя добиться чего-то, не терпят такие поражения. Это точно. Спасибо всем, кто смотрел. Ссылка на адамс, есть в описании. Ожидайте а интервью. Надеюсь, у нас это получится. Не как было Семченко. Пообещал, и в итоге не вышло. Оно задерживается. Ждут Кирилла в Москве. Все, ребят, спасибо. Всем пока. Всем пока. Пока-пока-пока-пока-пока.